Сегодня запишу видео обращение к нашей команде каждому участнику призм, так как у нас скоро годовщина призм 17 февраля, где будут вручены разные подарки, будут подведение итогов за год. Достаточно яркое, мощное событие, которое многие запомнят. Это будет очень интересно, очень насыщенное и очень мистическое событие, где будет раскрываться мистика призм в очередной раз, еще мощнее, еще ярче, еще сильнее, так как нас стало намного больше, чем было а, на прошлом балу. Так вот, в связи с тем, что у нас годовщина, да, была акция дюжина, есть, а, скажем так, не то чтобы просьба даже, да, а в какой-то степени это необходимость в наших интересах, которую... Нам всем нужно выполнить. Каждому из нас, у кого есть уже на счету более тысячи монет, нужно установить себе форжинг. То есть, что нужно сделать. Заходим на сайт. Prism Club. Мне так удобнее делать. Заходим в GitHub, в исходный код. Здесь есть у нас установщик на Windows. Устанавливаем Prism Setup 1.9.8. И устанавливаем себе его на компьютер. Я его установил уже. Вот, написано, что файл опасен, но в этом нет ничего страшного. Нужно просто освободить, когда мы откроем файл уже здесь в папке. Нужно будет просто нажать, что я пропускаю этот файл и все, все будет в порядке. Так вот, устанавливаем себе и запускаем его. У нас вылезет окошко. Так, у меня куда-то спрятался логотип с рабочего стола. Надо его вытащить. Не вытаскивается. Сейчас попробуем. Ничего страшного. Он у меня уже открыт. То есть я устанавливаю себе ноду. Абсолютно полностью. Каким? Требованиям нужно, чтобы соответствовал компьютер, для того, чтобы ее скачать. Процессор нужно, чтобы был 2 ГГц, оперативная память 4 ГБ и более, 1 ГБ всего лишь свободного места на компьютере. Чтобы блокчейн полностью загрузился, компьютер должен быть подключен. А, в принципе, не так. Чтобы загрузился блокчейн, нужно отключить все фаерволы и защитники Windows, и должна быть автоматическая синхронизация времени. Вот здесь. Так как блокчейн, насколько я помню, работает вроде как на германском времени или на Англии. Не помню точно. Вот. Это можно посмотреть. Плюс три часа к московскому времени. Вот. Обязательно должна быть синхронизация автоматически. И... Чтобы быть полноценным форжером, нужно, чтобы компьютер был подключен через выделенный IP-адрес, который заказывается отдельно у провайдера. Эта услуга у кого-то стоит 100 рублей в месяц, у кого-то 200 рублей в месяц и так далее. Звоните и заказывайте. На вопрос о том, для чего вы заказываете эти услугу, скажите, что вы геймер, хотите держать свой сервер, там, не знаю, Counter-Strike, World of Tanks и так далее. Геймер, в общем, вам нужна, нужен выделенный сервер. Вот. И подключаем разъем LAN напрямую к сетевой карте компьютера. И запускаем полноценно форжинг. Что это делает? То есть мы запустили, скачали все приложения, полностью установили его себе. Там ничего, все легко, все просто. Устанавливаем себе. Вылезет такое маленькое окошко, куда нужно ввести свои данные. Можете вверху и в принципе абсолютно везде там вставлять адрес своего кошелька. И тогда точно не промахнетесь. Просто везде вставляете адрес своего кошелька. Внизу, у кого прямое подключение, вставляете IP-адрес. Кто форжит через Wi-Fi, можете не вставлять. А, повторюсь, форжить можно и через Wi-Fi. То есть не обязательно делать выделенный IP-адрес. У кого есть такая возможность и может это быстро сделать, делайте выделенный IP-адрес. У кого Wi-Fi хорошо работает, нет перебоев и так далее, форжить можно и через Wi-Fi. Но чтобы быть полноценным форжером, пиром, нужно выделенный IP-адрес. Вот, устанавливаем, заполняем им это окошко, везде вставляем IP-адрес. У нас открывается вот это окно, после чего загружается второе окно. И здесь начинается загрузка блокчейна. Не трогаем компьютер, просто он загружает блокчейн. В эти моменты желательно не пользоваться скачиванием видео, просмотров, кучей роликов через YouTube и так далее и так далее. Какой-нибудь один периодически открывать, сидеть ВКонтакте можно этим пользоваться всем. Вот. Далее. Когда у нас все полностью загружено, мы нажимаем, видим, что интернет подключен, блокчейн полностью загрузился, все целиком. А это занимает, вот вчера я установил, чтобы снять это видео на этот компьютер, это заняло порядка двух с половиной часов. Вот. Нажимаем форжинг, и здесь уже Парольную фразу, то есть он просит нас сюда вставить 16 английских слов. Те самые 16 английских слов, которые мы получили при регистрации своего кошелька Prism валет. Вставляем его и нажимаем запустить форжинг. И форжинг запускается. Те у кого 1000 монет на счету и... Более, да? У кого 1000, у вас первую неделю не будет форжиться. В этом нет ничего страшного. У кого-то и две недели не форжится, но очень важно это сделать. Как только у вас появится первый блок, вы станете полноценным форжером. Ну, помимо того, что вы еще не подключили прямой IP адрес и так далее, именно один блок, ради него неделю, две недели, держим компьютер включенным, пока не сфоржится первый блок. Так как много тысячников, так называемых, да, людей с балансом тысяча, в форжинге идет конкуренция в некой степени балансом. Поэтому в форжинге, у кого тысяча, у вас есть конкуренция, и вы дольше генерите блоки. Вот. В любом случае это делаем. Абсолютно каждый, у кого есть тысяча и более, на своем счету включаем форжинг. Прямо сегодня скачиваем приложение, не приложение, а программу Устанавливаем, скачиваем блокчейн С утра встали, запустили форжинг Кто-то в обед и так далее Завтра вечером Обязательно, чтобы у каждого был запущен форжинг Вот, еще также, Так как у нас 17 февраля годовщина Сейчас постоянно Постоянно запускаем волну призм То есть абсолютно все Приходим в группу Призм официал Вот она и участвуем, активно участвуем, то есть делаем репосты, потому что пост, посты пишутся очень качественные, очень интересные и они цепляют людей так, как это и должно быть, то есть до них начинает доходить. И сейчас очень много того, что рынок падает, рынок крипты падает, рынок IPO падает, только у призм все растет, все стабильно, у нас с вами печатаются деньги, у нас все в полном порядке. И все вот эти события, которые сейчас происходят, по телевизору происходят, в новостях, куча в ютубе роликов, что вот биткоин упал и так далее и тому подобное, они нам все на руку. Поэтому максимально берем посты и распространяем, распространяем, перепощим и так далее. Вверху обязательно, как я здесь писал, для активации. То есть даже когда делаете пост с, моей, с нашей группы, Prism официал или с моей стены, а это в ваших интересах, вверху пишите для активации, чтобы получить информацию о призм, о том, что происходит в мире финансов, напишите в личные сообщения и вставляйте свою ссылку. Для того, чтобы люди, которые увидели ваш, у вас на стене пост, даже если он с моей стены, чтобы они написали вам. Это очень важно, потому что они пишут мне в личные сообщения, и потом я их все равно к вам отправляю. Вот. Чтобы было удобнее всем, пишите сразу интересно а далее максимально сегодня завтра постоянно каждый день каждый день абсолютно к 17 февраля делаем подключение скидываем людям инструкции отвечаем на вопросы со всеми кто уже в структуре работает, кто уснул того разбудите абсолютно с каждым и каждый день и оффлайн и онлайн постоянно всем своим людям кого подключили новых скидывайте инструкцию как вы получили поздравляшку о том что вот есть у него как бы вам ее показать а... Сообщение, где вы его поздравляете, что ему нужно теперь купить от 10 тысяч и более и активно подключать призм, как само собой разумеющийся. И все инструкции подряд, как подключать людей, как полностью авторизоваться, как класть деньги, как снимать, как делать P2P сделки и так далее. У кого нет таких инструкций, напишите мне в личные сообщения, я вам скину. Постоянно, постоянно подключаем. Я 9 числа уезжаю в Краснодар, улетаю с 9 числа максимально практически каждый день я буду проводить трансляции, то есть мы опять в очередной раз поднимаем волну еще сильнее и каждый день приглашайте людей, постоянно всем скидывайте ссылку, ссылку, ссылку, они заранее готовы уже, они уже сегодня есть, вы также в описании к этому посту сможете это увидеть, к этому обращению. Ссылки распространяйте. Постоянно распространяем, чтобы те, кто подключились 9 уже приглашали на 10 -е. Чтобы кто на 10 на 11 -е. Вот это как снежный ком, он вот так вот будет накручиваться, накручиваться, и волна будет еще сильнее. Делайте посты. Заявите вообще всем в своих социальных сетях, я пользуюсь призм, свои ощущения, то, что вы испытываете, какие вопросы он закрыл, у кого уже закрыл. И в принципе, что вы увидите в призм, прям каждый напишите отзыв у себя на стене и напишите, что для активации призм обращаться опять же к вам. Кто красавчик, тот вообще снимите видео полностью, засейте интернет информацию о призм целиком. Это вам всем выгодно. Нам всем это выгодно и нам это удобно. Поэтому берем и сеем абсолютно везде. Вот Все, кто сделал 12 человек из нашей команды, обязательно напишите своим наставникам о том, что вы выполнили 9 по 100, 3 по 1000, чтобы... И если вы готовы ехать в Москву на бал, обязательно напишите своим наставникам, что это вы, что вы выполнили условия и готовы ехать на бал, чтобы для вас а, оставить билеты. Это очень важно, чтобы вы там оказались. Я очень... Скажем так, рекомендую каждому, кто выполнил, быть прям обязательно на этом баллу, потому что это что-то сверхъестественное, то, что там происходит. Вот, поэтому выкладываемся постоянно, постоянно, постоянно, каждый день. Если есть вопросы, вопросы связанные более глубокие, возражения, которые вам задают, опять же, пишем в группу «Призм Официал», здесь есть ссылка на обсуждение «Ваши вопросы». Я сегодня-завтра уже сделаю полностью этот документ, который, в котором будут ответы на все эти вопросы. Поэтому свои глубокие какие-то вопросы, возражения, кто что задает вам, когда вы с ними разговариваете, сколько с какими сложностями сталкивается. Не там то, что у вас ссылка почта и так далее, вот эту всю фигню. А именно вопросы, которые способствуют улучшению вашего результата. То есть того, что вы подключаете, подключаете, подключаете. Так как до 17 февраля работает партнерка, нам всем выгодно... Каждый день, вот у нас есть 10 дней, все эти 10 дней, каждый день делаем результат. Что будет с партнеркой дальше, никто не знает. Поэтому делаем постоянно. Чтобы как можно больше увеличить свой счет и как можно больше людей подключить. Это в наших интересах. Вот, Поэтому всех благ, всем много приз, много подключений. Пишите, добавляйтесь друзья, вступайте в группу. Всего доброго.